Привет, друзья, с вами Ольга Аринина и Александр Новиков. Александр эксперт по заработку в партнерских программах, эксперт по YouTube, эксперт ВКонтакте, по заработку ВКонтакте. И сегодня я возьму интервью у Александра, и он с вами поделится очень интересными фишками по трендовой теме, как зарабатывать ВКонтакте на рассылках ВКонтакте. И я знаю, что Александр недавно запустил новый обучающий курс «Голубой океан ВКонтакте», и также мы об этом там, сегодня узнаем и каждый из вас узнает как начать заработок в интернете как начать заработок вконтакте именно с нуля с минимальными вложениями в общем не буду палить все фишки привет александр здравствуй ольга добрый вечер здравствуйте дорогие друзья спасибо за представление инфобизнесом занимаюсь уже около 10 лет и действительно колоссальный опыт накоплен которым готов поделиться я готов ответить на твои все вопросы здорово ну что ж у нас первый вопрос будет давай поговорим сразу же о цифрах о каких угу. цифрах вообще идет речь сколько можно зарабатывать вконтакте вот. и такой первый вопрос скажи сколько ты уже по времени этим занимаешься и сейчас какой твой доход именно вот СВК? по времени. По времени... Ну, начнем с того, что золотой актив это ваши подписчики. И неважно, где они, где ваша целевая аудитория находится. Главное, чтобы у вас контакт был с ними. А, у меня раньше я уделял внимание, собирал в основном только e-mail подписчиков. Где-то два года назад я стал пробовать и тестировать инструменты как раз ВК рассылок. И мне они очень понравились, очень зашли. И с тех пор я собираю, я не накручиваю, люди вот сами ко мне... Под подписываются благодаря полезному контенту сейчас у меня база именно в сообществе моих подписчиков учеников где-то две с половиной тысячи вконтакте и вот эти две с половиной тысячи человек приносят где-то стабильно от 150 тысяч рублей в месяц ну вот если это вот по статистике по цифрам ну круто К крутой результат я вот тоже занимаюсь партнерскими программами и мы работаем по старой схеме uh -huh. большинство инфобизнесменов. то есть мы используем e mail рассылку собираем базу в e-mail рассылщик и далее уже рассылаем на почту. У тебя другой подход, ты используешь ВК рассылки. Вот скажи, какое преимущество ВК рассылок, почему именно сейчас на ВК нужно переходить, а какой отличие от e-mail рассылки и ВК? А, да, сейчас тоже расскажу про статистику. А если бы сейчас у меня стоял выбор, с чего начинать а, собирать e-mail базу или собирать рассылку подписчиков вконтакте, я бы выбрал только вконтакте, со временем да, я потом бы все равно прикрутил e-mail но а, давайте по цифрам тогда теперь разберемся, а, база у меня основная больше 30 тысяч человек e-mail и база вконтакте половиной тысячи человек, соответственно в 10 раз можно сказать они отличаются но тогда я рекомендую какую-то товар, услугу рекламу, количество переходов там и тут одинаковое. Если смотреть статистику цифры, e подписчик, если сейчас загоняться и платно его привлекать, от 100 рублей у вас будет в бизнес-нише. ВК позволяет это сделать 20-30 рублей за человека. Да? При этом смотрите, вам не надо в 10 раз больше вкладываться. И еще один очень-очень ценный важный момент в ВК рассылках. Я вижу у меня есть обратная связь с человеком, которому я шлю сообщение. Я могу всегда зайти, перейти в его профиль, посмотреть фотографии, посмотреть, чем он интересуется. И если это целевой мой, я вижу, клиент, я выйду с ним на личную беседу. Обычные e-mail рассылки этого не дают вам. И вы не знаете, кто стоит за этим, за этим e-mail. Да, мужчина, женщина, вы не знаете. Возраст, пол, место проживания. Вы ничего не знаете об этом человеке, при этом e-mail дороже стал. Соответственно, где а, начинать, я вам сказал. А, что для этого нужно? Нужно зарегистрироваться в ВКонтакте и создать свое сообщество, прикрутить к нему рассылки. Да. Я слышала, что сейчас вот статистика открываемости по ВК-рассылкам это доход до 90%. Это правда? А, да, это правда. Но может быть даже чуть-чуть меньше. Вот, не будем прям рассказывать всю правду. Почему так происходит, давайте разберемся. А, многие люди, зарегистрированные в ВКонтакте, дополнительно по защите прикручивает свой e-mail и когда человек не открыл сообщение в течение там получаса не прочитал его в мессенджере, не прочитал его на компьютере находясь в к ему отправляется уведомление на почту что дружище там александр новиков тебе отправил сообщение и в этом сообщении как раз там что-то какие-то новости даются и человек даже может не изучая не читать Та а в мессенджере сообщение увидеть его на почте и вот это действительно классно да круто и тогда получается что имея меньшую базу ты можешь получать такой же результат да вот ты сказал 30 тысяч у тебя там и тут у тебя две с да, да результат раз. в 10 раз выше да соответственно да база меньше а вовлеченность больше выше вот. и вы можете Отметить, переходить на личные сообщения в маленьких группах и когда эксперт идет и опускается простым людям и говорит чем я могу вам помочь вы там прочитали изучили мою инструкцию вы смотрели видео я заметил вы прочитали а вы видите эту статистику что человек действительно открыл просмотрел прочитал и вы говорите ну хорошо ты просмотрел видео а у меня есть дополнение чем я могу тебе помочь решить твою проблему и у человека прям такая гордость идет и радость такая и но ну, с ним коммуницирует а это уже построение доверия а доверие вызывает увеличение продаж для новичка важно, чтобы это было с минимальными вложениями. Вот сколько нужно вложить новичку, угу. чтобы стартануть вот этот бизнес, бизнес ВКонтакте, чтобы рассылку открыть и так далее, Что вот ему, сколько денег нужно потратить? Полному новичку, смотрите, да, полному новичку с нуля требуется только время два три 4 дня вот освоить вот эти вот технические нюансы по деньгам по деньгам прикрутить сервис рассылок можно либо бесплатно совершенно либо 150 рублей в месяц да это вы сможете отправлять полторы тысячи сообщений в день или а, 150 сообщений в день с нулевым у вас 0 подписчиков 150 сообщений в день нулевой пакет а тысячу сообщений в день это будет 150 рублей всего поэтому 150 рублей это дешевле чем чашка кофе чашка кофе сейчас вот в ресторане стоит 250 рублей да. Ну неужели если вы пришли в бизнес надолго 150 рублей для вас будут деньги да, я думаю, что это вообще минимальное вложение, но а что же касается привлечения, все равно нужно, наверное, использовать какие-то а, способы привлечения, возможно ли привлекать бесплатно? Конечно, конечно, возможно привлекать а, бесплатно, и для этого есть инструменты, и сам ВКонтакте сейчас сильно-сильно изменился за год, а, появились, появилась очень замечательная возможность сумной умной ленты, а, вот, и лента рекомендаций появилась, и вы можете оттуда как снежный ком и как это происходит первые люди посмотрели ваше сообщение вот им понравилось они лайкнули они прокомментировали значит ВК видит что этот пост нравится он его как снежный ком рекомендует дальше дальше дальше у вас бесплатные просмотры у вас бесплатный охват аудитории вот вот что такое сейчас умная лента это реально круто а дальше ну возможно есть и другие инструменты привлечения да а можно рекомендоваться бесплатно но для этого потребуется время, если у вас есть средства и деньги, вы будете в преимуществе по сравнению с тем, у кого этого вообще нет, но даже с полного нуля, даже без, с нулем в кармане, можно поднять сообщество свое, за месяц собрать туда 200, 300, 500 человек и заработать на этом 30, 50 и больше тысяч рублей, при этом у вас на следующий месяц останется лояльная аудитория, которая будет расти, которая, ну, во-первых, она будет расти, соответственно у вас и доход будет расти, соответственно вы заработаете больше в следующий месяц. Да, я смотрела твой курс «Голубой океан ВКонтакте», и там действительно очень много инструментов, очень много фишек по привлечению аудитории, как бесплатными способами, uh -huh. так и платными. А, в общем-то, все есть для новичка, чтобы реально вот взять вот эти вот способы и с нуля начать этот бизнес ВКонтакте. Хорошо, а что же нужно конкретно сделать новичку, чтобы стартануть вот этот бизнес? Вот скажи вот прямо коротко, пошагово, шаг 1, 2, 3, какие шаги человек должен сделать? Чтобы начать зарабатывать. Ну давай загибать пальцы. Шаг 1. Зарегистрировать личный аккаунт ВК. Шаг номер два. Зарегистрировать сообщество. Под сообществом я подразумеваю это паблик либо группа либо страница, неважно. Сообщество. Шаг номер три. Опубликовать. А, настроить сообщество. Дизайн сообщества. Шаг номер четыре. Опубликовать 5-7 полезных постов. Именно полезных постов отвечающих на вопрос вашего клиента будущего. Да, мы не втюхиваем, мы не впариваем, купите акции, распродажа. Мы э, собираем вопросы нашего клиента и каждый пост должен отвечать на один вопрос. Отвечаем. Это шаг номер 4. Шаг номер 5. Мы прикручиваем теперь рассылку и э, в любом сообществе есть 6 мест, 6, где вы можете разместить э, кнопку с подпиской на рассылку. Вы разместили и ваша задача теперь всего сообщества собирать людей не на подписку в этом сообществе, а если вы собираете людей на подписку в сообществе, то, внимание, супер-мега-ниндзя-техника, просите людей нажать на колокольчик справа. И ваша задача собирать подписчиков в рассылку. А вот в рассылке вы уже можете, во-первых, люди уже доверились этично, они уже вам наполовину сказали «да». И тут у вас осталась необходимость только дожать по факту, не вовлечь, а дожать вашего подписчика, дать ему быстрое решение своего проблемы, а быстрым решением как раз будет являться какой-то продукт, платная консультация, я не знаю, регистрация в каком-то там сообществе, возможно сетевая компания, либо какие-то там дополнительные плюшки для того, чтобы продать ваши товары или услуги. Ну вот, оказывается, все так просто, всего 5 шагов. И, в принципе, вы можете уже начать зарабатывать ВКонтакте. Я надеюсь, что вы записали. И вот, слушая все эти шаги, возникает у меня следующий вопрос. А действительно ли новичку вот это все под силу? Какими навыками он должен обладать? Вот так вот, послушаешь, он может быть, он должен быть программистом, дизайнером, копирайтером. Как это вообще все можно сделать новичку? Не нужно быть ни разу не дизайнером, ни разу не копирайтером. А что нужно? Ну, давайте на другой руке загибать. Нужно а, уметь печатать на вашей клавиатуре, ну, я не знаю сколько символов, но чтобы вы могли печатать, напечатать статью. Да, И нужно уметь, а, вам понадобится освоить один сервис, сервис называется Convac.com. Вы его осваиваете и с помощью этого сервиса вы создаете а, такие дизайны, которые... Люди будут думать, что они сделаны а, супер-пупер профессионалами фотошопа. Верьте, делается все на раз, два и три. А, загляните на YouTube, напишите конва. И вам там будет тысячу видеоуроков. Сервис на русском языке, доступный, понятный. В самом, кстати, видеокурсе «Голубой океан» у меня есть серия видеоуроков, в которых я показываю, как правильно создать шапку, как правильно настроить дизайны, как правильно вообще что-либо оформлять. Опять же, это все делается на раз, два и три. И цель вот постов выделиться среди толпы, а выделиться как, опять же, вы думаете, что сложно выделиться, пишите от души, берите заголовки, темы для ваших постов, это ответы на вопросы ваших, как раз, будущих клиентов, то, что их мучает, отвечайте, пишите от души, не надо много смайлов, потому что, если вы будете думать, планировать рекламировать этот пост, больше 6 смайлов вы не сможете туда вставить, да, просто напишите от души, как вы это видите, и и внизу в постскриптумах обязательно пригласите человека, чтобы он подписался в вашу рассылку. А вот в рассылке вы уже будете предлагать платные продукты. Но вот так вот ни разу не дизайнер, ни разу не копирайтер. А Абсолютно в любой теме можно создавать сообщество. Да, и я кстати, вот еще раз возвращаясь к своему продукту, я видела, что там есть дополнительные материалы, то есть, да, есть есть готовые баннеры, да, для оформления групп, есть готовые письма, есть даже список партнерок. Да, если у вас нет своего продукта, угу. если вам нечего продавать, то есть у Александра в курсе есть список партнерок, самых таких вот денежных, да, так скажем. Но, проверенных партнеров, которые партнера. на данный, вот именно проверенных ключевое слово, партнеров, на которых можно заработать. Да. Смотрите, вот меня спрашивают частенько сейчас мои клиенты, а можно ли зарабатывать, если у меня свой бизнес, если я занимаюсь рукоделием, а если у меня вообще свой бизнес, там, я не знаю, парикмахерская, может быть, ИСТО какой-то, ремонт автомобилей. Да, это возможно, это возможно в конкретном городе, это можно в конкретной узкой ниши в вашем городе это будет долго еще голубой океан если вы занимаетесь сетевым сетевым бизнесом вам нужно людей приглашать можно ли да можно только здесь перестраивайте свое мышление вам не нужно продавать в постах вам нужно опять же вспоминаем качественный контент полезный и приглашаем в рассылку в рассылке мы записываем людей на консультацию в консультации мы продаем регистрацию в этом в этой сетевой компании если касательно партнерок ну тут вообще все хорошо можно взять сразу несколько партнерок обобщить их в одно сообщество собрать допустим заработок на сайтах установка там движка wordpress уроки Photoshop, там все оптимизации вот вам уже четыре партнерки которые можно сюда подключать и на них уже можно позиционировать одно сообщество и можно вот разную такую коллаборацию делать и это круто и это классно что касательно материалов то в курсе голубой океан есть pdf инструкции что как настроить для новичков есть и большие и маленькие видео уроки есть пример заготовка серии автоворонки писем вы просто берете перестраиваете ее под себя заменяя немножко тексты подставляя свои ссылки далее есть серия видеоуроков по продвижению, по рекламе, по настройкам. Собственно, все. Вам больше не надо будет нигде ничего искать. Вы возьмете, посмотрите и все настроите. Все в одном месте. Да, в общем-то, это отличное решение для тех, кто хочет получить все готовое. В принципе, взял, скопировал, вставил и запустил свой бизнес. Ну, так-то оно и есть, да. Хорошо, и следующий вопрос у меня, а сколько времени вот это все занимает, сколько времени занимает эта настройка, сколько времени потом потребуется человеку, чтобы поддерживать этот бизнес? Угу, Ты угу. можешь сказать на своем опыте и как для новичка, сколько времени потребуется для того, чтобы а, все настроить? Я, честно скажу, долго, много разбирался в этих инструментах, а, постоянно подключая какие-то новые штуки, новые изменения. Социальная сеть ВКонтакте развивается, за последний год очень сильно много штук было внедрено. Что будет еще через год, трудно сказать, но будет еще больше. Социальные сети не хотят никого отпускать. Что касательно, за сколько бы я создал бы сейчас сообщество, за один вечер, 4-5 часов мне потребуется настроить дизайн, создать 4-5 постов, поставить, установить рассылку и сделать в рассылке 2-3 сообщения. Плюс подключить под страницу все сообщество готово и оно готово привлекать уже целевой целевых людей это могут быть бесплатные какие-то люди ваши приглашенные или потому что платная какая-то реклама но цель сообщества не качество а точнее не количество а качество и вам не нужно публиковать 5-10 постов убиваться там что вы целый день ведете это сообщество. Сейчас можно сделать один правильный пост, один э, за два, за три дня опубликовать и получить охват аудитории равным или большим в несколько раз, чем ваше сообщество. Соответственно, э, какой мы делаем подход? Сколько времени требуется? Мало времени требуется? Один-два часа в день вам вполне будет достаточно для того, чтобы в конце месяца заработать 30 или 50 тысяч рублей. Ваша задача позиционироваться пока у маленькое совсем сообщество, пока у вас маленькая рассылка там до 100 человек, вы лично с каждым можете вообще подписчикам пообщаться, вы лично можете каждому установить контакт и дать какие-то материалы тех, которых ему не хватает и таким образом у вас опять же повышается доверие, а доверие помогает нам больше продавать. А на начальную настройку сколько потребуется? А, вот часа для новичка, это... да, я сказал, я за вечер это могу сделать. Вы, Вы а с помощью как раз моих мануалов, моих инструкций, готовых примеров, шаблонов, ну все, что у нас есть, я уверен, за 3-4 дня, ну для самых лентяев за неделю, у вас будет готовое сообщество. Вот дальше вам потребуется один пост в два 3 дня соответственно ну пусть это будет еще один-два часа в день после работы основной если у вас основная работа есть вы можете совмещать совмещая две работы вы сможете получить доход от 30 до 50 тысяч и если вы живете где-то в регионах и у вас зарплата там 12 15 20 тысяч рублей то через два-три месяца вы перестанете ходить на работу. Вам она не нужна будет. И это вам я гарантирую. Ну друзья, если вы готовы уделить буквально 3-4 дня для того, чтобы настроить этот бизнес, и потом уделять этому бизнесу всего 1-2 часа в день, и первый месяц вы уже получите быстрый результат, это 30-50 тысяч рублей в месяц, то рекомендую, да, Голубой океан, там все расписано полностью, все показано от до, пошагово, как все сделать, и тем более, когда есть готовые материалы, которые взял, вставил, это вообще проще простого. Но все ли у тебя все так легко получалось с самого начала? Нет. Ты много времени, наверное, потратил на то, чтобы изучить ВКонтакте, все изучить вот эти инструменты, да? А если ли какой-то вот универсальное какое-то решение для новичка, как вот новичку быстрее всего запустить вот этот бизнес ВКонтакте. Какое есть решение? Есть решение для тех, кто у кого есть столько время и денег нет, изучить все самостоятельно, потратить неделю, месяц может быть больше, плакать, переживать, получится, не получится, но на 90% статистика показ, люди сдаются. И второе решение взять э, в руки видеокурс «Голубой океан ВКонтакте», получить все инструкции, мануалы, просмотреть их просто пошагово, э, как настроить дизайн, как сделать шапку, опять же, даже не в фотошопе, а просто в сервисе Canva, э, как настроить рассылку, какой рассылщик выбрать, э, как настроить серию сообщений что писать в серии сообщений какие посты публиковать как делать там продающие опросы и так далее но всех секретов сейчас не передашь сразу тут но просто вот пошаговые инструкции что и как настроить и я уже сказал что даже человек обладающий знаниями уверенного пользователя компьютера справится с этим за три дня может быть за неделю если полный лентяй вот как-то так. Здорово. А, и, и такой вот у меня еще вопрос. Я вижу, что многие уже инфобизнесмены начали переходить на ВК-рассылки. То есть это действительно реально эффективно, да, я верю. А не поздно ли новичку вступать вот в эту тему? Есть ли там для него место? И как долго это все будет работать? Не, не заглокнет ли это все завтра. А, ну, во-первых, начнем с того, что... На телеге и коне ехать дольше, чем на машине. Соответственно, инструменты, которые есть пока они помогают вам это все ускорить раз и они пришли к нам недавно да многое все будет увидать но социальные сети сейчас устроены так что они не хотят никого отпускать здесь у нас все опять же мы и развлекаемся мы и работаем уже платежи прикручены магазины мы здесь и ведем блоги у нас есть и прямые трансляции у нас есть и сообщества но если взять конкретно узкую конкретно нишу то я уверен голубой океан здесь еще будет долго долго и долго будут добавляться какие-то инструменты но через социальные сети вот находясь сейчас в москве на конференции инфотрафик все в один голос говорят социальные сети привлекаем через социальные сети покупаем рекламу в социальных сетях проводим розыгрыши игровые тематики зарабатывают сейчас в социальных сетях от 10 миллионов рублей и больше но мы говорим как раз о ваших маленьких сообществах которые будут голубыми маленькими океанами и вы будете писать там не копирайтерские статьи ни разу, а статьи от души. А вот душевный контент, он всегда, всегда находит целевую аудиторию всегда бьет прямо в глаз, прямо в сердце вашего клиента. Поэтому, если вы будете какими-то шаблонами работать и думать, что вам нужен копирайтер, дизайнер, да не нужен вам ни дизайнер, ни копирайтер, тут вы сами себе два в одном и будете делать такие посты, которые люблю будет читать плакать вы будете такие дизайны делать что вам будут завидовать и поверьте это просто на самом деле это просто ваша задача сосредоточиться на классном контенте а контент можно сейчас с легкостью найти в интернете это библиотека нашли две-три статьи на эту тему объединили сложили упаковали у вас готовое решение сделали дизайн сделали серию таких постов у вас доверие у вас подписчики готовы покупать ваши товары услуги если у вас конкретно ваш земной бизнес берите фотографии записывайте видео собирайте отзывы людей там о вашем сервисе о вашей услуге, о вашем бизнесе вот у вас и есть контент уже для публикации кто может ваш контент использовать да только вы для кого он будет пользу приносить только для вас Соответственно, нет тут ограничений, но начинать уже надо сейчас. Начинать нужно не то что сейчас, вчера еще, позавчера, потому что те у кого будут собираться со временем большие базы серии сообществ они будут всегда впереди и вы их уже на коне не догоните они уже на самолетах будет летать а вы только автомобиль покупаете Вы до самолета дорастете они уже на ракете давно улетят и вот даже сейчас по конференции было видно прям явно кто там 100 тысяч рублей зарабатывает, кто миллион и были спикеры которые говорили я субинара продаю на 80 миллионов рублей и Почему он это делает? Потому что у них большая аудитория, потому что у них вовлечёнка. Соответственно, чтобы зарабатывать больше, нужно собирать аудиторию, лояльную аудиторию. Отлично. Ну и последний вопрос. Что бы ты посоветовал нашим новичкам, чтобы они могли достичь такого же успеха, как у тебя? О, успешный успех! <смех> Люблю я вопрос этот! А, Во-первых, а можно я расскажу анекдот? А, вот вспоминается мне анекдот, когда ангел приходит к Богу и говорит, «А, «Бог, вот смотри, человек уже 15 лет молится, разбил все коленки а, и просит, все время молиться в просьбе только, чтобы выиграть в лотерею. Помоги ты ему выиграть, -то на, вот, дай ему тут возможность». А, бог почесал за ухом и такой ну да я конечно готов помочь Но хоть он раз хоть лотерею пусть возьмет и купит этот лотерейный билет тогда я ему помогу так вот если вы еще ничего не пробовали если вы еще даже первого шага не сделали только все мечтаете но ваши мечты так как мороженое растают берите делайте первый шаг второй шаг третий шаг возьмите себе наставника в конце концов который вас поведет который вас по нужному коридору в лабиринте приведет, покажет все настроит даже за вас что-то где-то а вы будете всем этим управлять если вы ни разу не технарь соответственно чтобы стать успешным нужно над собой работать нужно себя заставлять и маленькими шагами по ступенькам идти выше выше выше приезжать на живые какие-то мероприятия на конференции на которых вы будете заряжаться от таких же людей как, как вы которые когда то еще тоже думали что мне надо хочу ли я не хочу ли я вот хожу на наемную работу смотрю на этих крутых чуваков которые зарабатывают много я же так хочу так сделайте первый шаг вложите какие-то средства не в какую-то гулянку а вложите ваши средства в обучение вложите средства вот в простой маленький бизнес создайте свою собственную вконтакте мы вам поможем в этом если вы вообще не хотите ничего этого делать мы за вас это все сделаем мы поможем вам это все настроить расскажем как этим всем управлять и вы сможете зарабатывать денег но для того, чтобы стать успешным, нужно себя менять, нужно заставить себя менять, нужно захотеть стать успешным. Вот это самое, наверное, главное решение, как стать успешным. Отличный совет. Я благодарю тебя, Александр, за то, что ты так открыто делишься с нами, со всеми этой информацией. Это действительно очень ценно, очень важно. Я думаю, что наши зрители записали для себя некоторые фишки и будут это использовать, будут идти к успеху. Вам, зрители, я хочу вам пожелать все-таки купить, этот билет, вкладывать свое обучение, потому, потому что это действительно все окупается, мы с Александром постоянно обучаемся и это в принципе я считаю есть основа любого успеха, нужно идти вперед, нужно постоянно быть в тренде, нужно обучаться и все инвестиции в обучение всегда окупаются, потому что легче всего на самом деле не изобретать какое-то колесо в велосипед, да, а взять опыт уже успешных людей, людей которые все это прошли, все эти камни прошли, все шишки себе набили, уже сделали выводы, взять опыт готовый и применить. Это самый легкий, самый простой путь. Я благодарю, благодарю еще раз тебя, Александр, за вот эту вот информацию, за эту вот... И я еще хочу кое-что тебя попросить. Да? Я знаю, что у тебя есть очень-очень суперская, ценная информация о том, как можно... Ну, Миллионы зарабатывать ВКонтакте. Я знаю, что эта информация не вошла в основной курс, но я знаю, что она у тебя есть. Она у тебя отдельно продается за там очень хорошую сумму, да? Даже дороже, чем вот сам вот курс Голубой океан. Ну по ценности, да, это гораздо ценнее, я считаю. Вот И я хотела тебя попросить, можем мы первым твоим покупателям, да, которые купят курс Голубой океан, там, допустим, первые 10 человек получат вот этот вот супер бонус, как зарабатывать ВКонтакте 10, до 10 миллионов рублей. Это очень легко, мы ну, можем даже сказать, да, это такая вот игровая технология, с помощью которой вы сможете зарабатывать. Это технология увлечения, увеличение, вовлечения ваших людей ваше сообщество, и Снежный Ком, они будут сами приводить других людей и смотреть и возвращаться к вам много много много много раз это вообще просто бомба это очень крутая информация Ну хорошо давай пойдем на уступки и первым десяти до первым десяти людям даем такую возможность вот но на самом деле я верю что у вас все получится благодарю тебя за такое шикарное вообще шикарные грамотные умные вопросы вот. Приглашаю вас плыть вместе с нами под парусами в Голубом океане ВКонтакте Все, друзья, будем заканчивать Всем успехов, с вами был Александр Новиков, Ольга Аринина Увидимся, всем удачи, пока-пока До свидания